Всем привет, дорогие друзья! Это канал Тайна НЛО и дослушайте необычный видеосюжет. Я вам расскажу, что на самом деле творится в космосе и на Земле. Но вы внимательно это должны оценить, потому что по многим причинам вы даже мне не поверите. Я вернусь еще в самый далекий, но очень интересный год. 50-й год. Когда только начиналась просыпаться, можно сказать, космическая программа, в те дни люди считали, что космос это самое интересное, что есть на Земле, и самое редкостное. Но суть в том, что когда ученые начали разрабатывать необычные двигатели, а именно еще и ракеты, то тогда было сделано очень огромный прорыв. Но суть в том, что когда ракеты не взлетали, они всегда падали, но не касались каким-то необычным, можно сказать, путем истины. То есть ракета взлетала, летела нормально, но врезалась она во что-то. Такие кадры засекречены и вам не покажут по многим причинам. Но вы даже видели, наверное, уже о новые видеосюжеты, когда ракета просто подлетала, можно сказать, к атмосфере, и тут она рассыпалась от какую-то необычную силу. И даже при взлете иногда ракеты взрывались. Да, вы скажете, что это ошибка инженеров и так далее, но на самом деле, вы не поверите, это не ошибка инженеров. По многим причинам, оказывается, наша планета окружена необычной оболочкой. Но ну, представьте, что вы едите торт, там множество слоев. Но самое, что интересное, для взлета этих ракет нужен иметь договор. Нет, нет, не с людьми договор, а с инопланетными, можно сказать, посетителями, которые охраняют нашу планету. Суть в том, что на нашей планете летают около миллиард необычных дронов. Да, вы их не видите, они маскируются. По многим причинам я уже говорил, как их можно заметить и почему они именно летают. Но суть в том, что это первая стадия слоев, которые ракета может не долететь. Вторая стадия, это, дорогие друзья, когда ракета уже, можно сказать, подлетает к атмосфере, защищен необычный купол. Этот купол не так просто пролететь НЛО оставили необычную, можно сказать, ну и не маленькую щель Которую туда залетают ракеты а Суть в том, что это уже пол беды, когда вы залетаете А пол беды это другое совсем Все установленные чипы, которые ракета должна пролететь, именно все эти препятствия Последнее препятствие это вот это необычный вход Через этот необычный купол Почему и множество ученых не могли это пересечь Пока что один ученый не договорился с инопланетными существами О том, что они дадут необычный чип Который отвечает за открытие этого, можно сказать, портала Ну, а именно этого, можно сказать, входа Но суть в том, что этот необычный прогресс получился и у всех стало получаться взлетать. И даже залетать в космос. Но почему все это так происходило? Планету Земля окружена огромными и необычными объектами. Вы их не видите. На самом деле их очень много. Помимо того, что они еще окружены, у них еще есть множество дронов, которые отвечают за, за, за защиту Земли. И суть в том, что это все происходит именно на глазах у нас. Почему в разработках участвовали, можно сказать, каждый второе инопланетное существо, которое чипировало эти ракеты специальными оборудованием, которые установлены на НЛО-кораблях? Вы, наверное, видели, почему множество самолетов э, летают и моргают таким необычным цветом. Вы спросите, это так и должно быть Но если вам интересно, я вам, дорогие друзья, расскажу потом все про это Но суть в том, что есть у каждого самолета свое интересное название Ну, датчик, можно сказать, имени И когда этот необычный объект или ракета подлетает к этому куполу То купол автоматически открывается И поэтому он нормально уже залетает И потом на МКС также они... Пристег... пристегнулись между собой. Но стыковка бывает разного пути. Но есть еще то, что теперь надо астронавтов и космонавтов спустить на Землю. То же самое установлен специальный чип, когда они приземляются. Были множество таких же проблем, когда еще люди бились об этот купол и вылетали в космос. Такое было. Но суть в том, что этот купол не пробить. Оно, энергию берется, никто понять не может, как. Но почему все это происходит именно у нас? Я не хочу никого напугать. Мое мнение, дорогие друзья, останется моим мнением. Суть в том, что происходит, это вы видите сами. Да и объяснить то, что Земля не круглая, а пластмассовая или там плоская, это очень тяжело. Все, кто, наверное, летает на самолете, понимают, о чем я говорю. Но есть то, что вы не поверите Вся планета это окружено маленькими необычными дронами, которые следят за нашей и очень старинной планетой. И поэтому мы все видим, как объекты залетают, вылетают и так далее. Но как объяснить то, что эти объекты очень опасны? Были случаи, даже и самолеты врезались в, этот, в эти купола, когда они взлетали в космос. Но суть в том, теперь им запрещено залетать за этот необычный купол. Купол идет полукруглый и поэтому множество самолетов видят на своих радарах очень удивительные такие картинки. Помимо необычные волны и необычное отключение компьютерной техники, они залетают за предел, но у них есть свои полетные, как вам сказать, места. Вы знаете их сколько от 11 тысяч, но ну, чуть-чуть, можно 13 тысяч. Дальше они не имеют права, дальше их будет ждать очень опасный купол. И поэтому множество людей, кто находится в онлайн трансляции МКС, видят необычную картину. Все видят такую необычную, как слегка прозрачную, но и меняющий цвет, как говорят, это атмосфера. На самом деле это не атмосфера, а считается купом. Камера всегда искажает необычную такую все не так. Почему также ракеты э, не могут долететь до Луны? То же самое купол это помешает. Но все есть э, истины, которые про это никто вам не расскажет и не покажет. Но если вам интересно, то я, дорогие друзья, вам проведу очень интересную трансляцию, если вы наберете хотя бы 100 лайков, и тогда будет очень интересно для вас. Ну а то, что я вам показал и рассказал, подумайте внимательно что это все-таки и правда.